Пусть в новом году за тобой ухаживают настоящие плебеи. Это что, черкизон закрыли, костюмчики остались. В новом году все желания сбываются. Вот спасибо. Вот она, я такая! Да, снегуристая. Привет, С Новым Годом! Спасибо, Кузя, это не мой размен. С Новым Счастьем!